Сейчас я перехожу к той вещи, которая меня больше всего волновала и больше всего вопросов было в последнее время. Ну вот закончился у нас сплит. А вот сейчас надо приглашать партнеров. А, а что делать? А, а надо на майнинг? Или надо ждать сплита? Или и, а вообще вот а сколько они заработают? А на что рассчитывать? Эти вопросы идут бесконечно, поэтому я просто сел, посчитал, значит, трудность. Вы понимаете, что это такое? Это соотношение одной монеты OneCoin, а вот 25, 35, 60, 90, 120, 150, это цифры, которые, сколько нужно токенов за один OneCoin в разное время. Вот это вот даты, сейчас октябрь естественно 15-го года, январь тоже 16-го, и вот до декабря 16-го года, вот эти вот отметины, это время, предполагаемое время сплит. И вот это предполагаемая трудность в этот момент. Соответственно, если вот эту цифру вы поделите на 10, то вы получите, сколько стоит один ванкойн. Вот это, если вы усвоите, то эта табличка для вас сразу станет как открытая книга. Итак, если вы сейчас зайдете на пакет трейдер, то вы получите 5000 токенов. Если вы сразу поставите их на майнинг, то вы с трудностью 25 получите 200 В Чем не сразу через 35 по текущей стоимости это и есть ваши 500 евро но понятно что время идет и уже в январе месяце вы за них можете выручить 700 евро если вы дождетесь апреля это уже 1200 евро если июля 1800 если октября то 2400 и если вы дождетесь декабря это 3000 евро то есть это рост в 6 раз это в том случае, если вы сразу поставите на манинг. Понятно, что это прогнозы, но э, я помню, по своим прогнозам редко ошибался сильно. Э, значит, поскольку мы с самого начала здесь как бы видим все эти тенденции, и они вообще соблюдаются. И чем, кстати, хорошо работать в нашей компании, что у нас тенденции, они определенные, и они не сильно дергаются, не сильно меняются. Значит, следующее, это мы.. Смотрели вариант пакет трейдер на 530, значит, сразу на майнинг. А теперь посмотрим, что будет, если, запомним, там мы увеличились 6 раз. Значит, что будет в том случае, если мы не будем ставить на майнинг? И вот мы в октябре, видите, остались нулями. То есть мы ванкоины не покупаем и ждем следующего сплита. И вот, когда в январе произойдет сплит, уже у нас будет стоимость одного анкоина 3,5 евро, и трудность будет 35. Вот мы за эти деньги можем себе наманить 286 монет. Вот они в тот момент будут соответствовать как раз той тысячи евро, которую мы в нее вложили. Затем эти 286 монет Могут превратиться, соответственно, в 1716 в апреле, тысячи в июле и в 4,3 тысячи в декабре месяце. Вы, если я сейчас вот вам просто отлистаю буквально одну назад, вот вы смотрите, здесь у нас было 3000, а здесь у нас 4200. То есть получается, что если подождать сплита, заработаешь больше. Это с тем предположением, что тенденция роста ванкойна не изменится. Поэтому я могу сказать, что вот все говорят, а что делать, что делать. Я вам советую сделать так. Вот посмотрите на мои прогнозы и подумайте. Есть варианты, я о них все время говорю, Попробуйте половину поставить так, половину так. То есть половина ждет сплит, половину. Мы же можем поставить токен, сколько захотим на майнинг. Поэтому вы можете часть на майнинг, часть сплит. То есть на самом деле по сегодняшним тенденциям выгоднее ждать сплит. А... Но очень важное обстоятельство. Зато вы быстрее можете вывести свои деньги. Пока вы ждете сплит, это три месяца, пока вы.. Поставить их на майник, это еще больше, чем месяц. Потом они будут заморожены. Надо понимать, что в варианте «ждем сплит» первые деньги вы сможете вывести из этого проекта месяца через 5-6. И значит, это для многих людей является решающим обстоятельством. Поэтому если вы хотите быстрые деньги вернуть свои, то надо идти по первому варианту, сразу ставить на майник. Если вы готовы подождать, тогда лучше ждать сплит. Я специально сейчас медленно пройдусь, даже говорить много не буду, специально просто сделать таблицы, чтобы они были у всех, потому что у всех разные пакеты. Вот то же самое можно говорить про протрейдеров с пакетом 1030 евро. Вот здесь уже получается, если мы сразу на поставим 400 монет, и вот эти 400 ванкоинов превращаются в 6000 в конце декабря там, следующего года, или точнее в декабре года, уж точно сказать, я не могу, слишком большой период. Но вот это вот 1,6% соотношение того, что положили, это 600% принято говорить у банковской сферы. Соответственно, если мы не идем на маленько а ждем сплит, получается 800%, даже 850%. Но с, тем, с той оговоркой, что деньги будут только первые, которые вы сможете выводить, только через почти 6 месяцев, и понятно, что как только вы их начнете выводить, то суммарная цифра здесь тоже упадет. Не будет уже 8,5. Поскольку вы вот здесь будете выводить какие-то деньги к себе. Ну там хотя бы свою 1030, у вас тут немножко цифра уменьшатся. Но это уже вопрос стратегии. Есть такая стратегия, свои деньги надо вывести в Отчасти это так сказать, абсолютно справедливо. Значит, так. Есть вот такой пакет на 3030, Executive Trader. Здесь соотношения абсолютно те же. Здесь в 6 раз растут деньги к концу следующего года. А в том случае, если вы ждете сплит, то они растут примерно в 8 раз. Самое интересное происходит, конечно же, с Тайку. Здесь все немножечко по-другому, и цифры другие. Вот если по первому варианту, если сразу поставить деньги на, то есть сразу поставить токены на майнинг, то у нас получается, вот мы получим 2400 анкоинов, которые сейчас будут стоить 6000, у нас, знаете, что здесь у нас 60 тысяч токенов, а не 50, тысяч в соотношении с другими пакетами, оно здесь изменяется. То затем в течение всего года это будет расти, эти 2400, и в конце года это уже 36 тысяч евро. То есть это уже не в 6 раз, как на всех пакетах, это уже больше чем в 7 раз растут доходы по сравнению с вложениями Но у тайкуна есть несколько возможностей других. Значит, он может подождать первого сплита. Вот дождался первого сплита в январе следующего года. Может, в конце декабря этого года, если все будет быстро. Вот. И э, он все эти 120 тысяч токенов после этого только продал, поставил их на майнинг, и э, они превратились в 3429 в Они, соответственно, сейчас будут стоить 12 тысяч евро, а к концу года это уже 51 тысяча евро. Вот это уже рост, видите, больше, чем в 10 раз. Это вот Такая вещь. Но, как я уже еще раз, каждый раз говорю, но надо понимать, что это вариант уже такой долгосрочный или полудолгосрочный инвестиции и вложений, то есть вы будете ждать довольно долго своего возврата. Ну и, наконец, еще есть один вариант. Это вариант, если мы дождемся все два сплита. И у нас будет 240 тысяч токенов. Это будет только в апреле наш следующего года. И тогда мы получим всего, навсего-то, тысячи э, ванконь. Но они к тому времени будут стоить уже 6 евро. Видите, если здесь 60, значит 6 евро будет стоить один ванконь. Это 24 тысячи. Затем до конца года, если мы дождемся, это будет 60 тысяч евро это мы с 5000 тысяч доходим до 60 тысяч за один год. Но это долговременный сказать, вариант. Потому что с апреля месяца еще будет это месяц майница, потом два месяца замороженный будет находиться. То здесь на самом деле деньги первые можно выводить будет в 10, -10 июля. Вот такую я вам картинку предоставил. Понятно, что это Мои прогнозы, но основанные на том, как развивается компания, так кто-то может поспорить со мной, неважно. Значит, я, а подождите, вот я все-таки вернусь сейчас назад. Хочу сказать, что на самом деле это не все варианты, какие есть. Потому что есть еще десятки вариантов промежуточных. Например, как я уже говорил, часть только токенов вставить на Майнинг, а часть оставлять. И эти варианты имеют право на существование, и я вам специально сделал вот такие базовые картинки, вы всегда запросто у себя дома на Excel можете посчитать любые варианты, которые вы сами хотите